Ну и давайте начнем с такого э, сюжета. Э, вот допустим, у нас произошло исполнение планов э, на строительство новых городов в Сибири. Вот четыре нового города в Сибири. Знаете, да, такой проект был объявлен? Э, новые города в Сибири. Вот, ну как бы... Предположим, что их построили среди тайги совсем, да. Вот построили. И дальше возникает вопрос соединения их в систему дорог. Дорог нет. Никаких. Вот есть четыре города, да? Нужно соединить их дорогами. Но при этом надо потратить как можно меньше асфальта. Так. Версия такая, да? Первое, что приходит в голову, вот такая версия, правильно? Так, ну, по крайней мере, действительно, такая версия имеет вполне себе право на существование, по крайней мере, задача решена, да, то есть дороги, ну, дороги построены. А другой вариант – это? Ага, вот так, да? Синий вариант, зеленый, извините. Давайте попробуем э, посчитать, ну, собственно, тут пробовать нечего, это очень просто. Давайте посчитаем длину одного и другого. А, принимая за расстояние между городами, ну, как бы единичный отрезок, ну, допустим, тысяча километров, ну, для простоты. Да. Вот. Тогда зеленая система дорог, это у нас получается три да, тысячи километров. А черную систему дорог как посчитать? Так, слышу, да. Слышу корень. Из чего Корень. Вот это вот одна дорога, да, корень из двух? Ну еще одна дорога корень из двух. Правильно? Два. Два раза по корню из двух. Ну давайте для тех, кто а, здесь а, маленький, еще не знает корень из двух, да? А, давайте я а, скажу вам, что такое корень из двух. Это такое число, что если его на себя умножить, то получится два. Вот такое вот число. Но откуда здесь корень из двух взялся? Если у нас есть какой-то квадрат, то квадрат, он потому так и называется, да, что вот если у нас есть здесь сторона, его длина, посчитали длину стороны, то площадь площадь равна c квадрат, правда, c умножить на c. То есть, чтобы найти площадь. Вообще любого прямоугольника нужно перемножить стороны. Если стороны одинаковые, значит нужно перемножить два одинаковых числа, то есть 20 число в квадрат. Хорошо, запомним этот момент и нарисуем фрагмент такой вот сетки. Да? Сетки чуть-чуть тут уменьшить масштаб надо. Вот если это единица, соответственно, у нас получается 4 маленьких квадратов площадь. Ну, что в точности соответствует тому, что сказано, что это длина стороны умножить на длину стороны. А теперь я соединяю вот так вот. Вот эти четыре точки соединил. И замечаю, во-первых, что вот это прямые углы. да Потому что, ну, как бы очевидно, ну можно посмотреть, что здесь... Бисектриса. Здесь бисектриса, да? Вот. Получается, что у меня квадрат повернут он на 45 градусов. Я не знаю пока его длину. Не знаю. Пусть она х. Но я знаю его площадь. Почему я знаю его площадь? Пополам, да? Площадь большого пополам. Из каждого из каждого маленького квадратика проходите лучше туда, потому что отсюда уже ничего не будет видно. Из каждого маленького квадратика я взял ровно половину. Я каждый маленький квадратик разделил на два треугольника, прямоугольных равнобедных треугольника. И получилось у меня, что в этом квадрате половина площади всего квадрата. А есть квадрат 2х24, правильно? То есть в этом квадрате площадь равна двум. А значит у меня получается, что действительно вот это x умножить на эту х равно двум. А значит, как и было сказано, x равно корень из двух. Вот. То есть вот это вот корень из двух. Ну, у меня получилось две версии. У меня есть версия, что нужно соединить вот так, Первая, так сказать, первая команда экспертов-инженеров да, сказала, что она оценита. А другая команда, конкурирующая с первой, сказала, что вот так. Кто прав здесь? А? Что больше? Три или два парни из двух? Три. Почему? Да, потому что три это корень из 9, а два корня из двух это корень из чего? Из восьми, молодцы, да. Ну и раз 9 больше 8, то корень из девяти будет больше корня из восьми. Поэтому на самом деле вот эта вот система дорог, она уступает, ну и на самом деле на взгляд, нам визуально тоже похоже, что а, это лучше. А, и тут приходит некий мастер на все руки и говорит, это еще не оптимум. Можно ли себе такое представить, что система дорог, соединяющая их просто по двум диагоналям, не является оптимальной по количеству затраченного асфальта? Нет, тоже нет. Но, в общем, это такая знаменитая задача, она связана с именем того самого ферма, Пьера Ферма, о котором речь шла, может быть, где-то года назад, да, теорема Ферма, и именем Торичелли, не помню, как его зовут, фамилия Торичелли, а именно история была такая. Пьер Ферма говорит, рассмотрим любой треугольник на плоскости, любой, тупоугольник, при... астреугольник, прямоугольный, неважно, какой то треугольник на плоскости, совершенно любой формы. И давайте подумаем, в какой точке нужно построить, грубо говоря, базарную площадь, на которую будут съезжаться жители трех деревень, равнонаселенных, в вершинах какого треугольника. А, а задача это на минимум их суммарное, так сказать, ну, вот суммарное расстояние, которое они проходят. Ну или иными словами, та же самая задача, задача о том, чтобы построить с минимизацией затраченного асфальта на дороге. Ну, то есть, там, скажем, можно было конечно, просто вот так вот сделать, но это очень невыгодно. Можно вот так сделать, а можно где-то внутри искать точку. Ну, и как-то так оставили вот задачу с открытым концом, типа думайте, да? Он вообще так любил делать, у него была куча задач, но вроде как, вроде решил или не решил, но он пишет, я знаю решение, а вы думайте, я вам не скажу. И он переписывался с математиком того времени, таким образом. И в э, какой-то момент, значит, товарищ Торичелли говорит, а я знаю, как решить задачу в общем случае. Э, я не буду здесь доказывать, это, на самом деле, не очень простая оказалась задача, как ни странно. Но ответ в ней достаточно простой. Ответ такой. Первое, что надо узнать, не является ли треугольник сильно сплюснутым, иными словами, нет ли в нем угла больше или равного 120 градусов? Вот если а, обнаружено, что у треугольника, про который мы решаем эту задачу, есть угол больше или равен 120 градусов, то ответ будет заключаться в том, что все должны ездить вот в эту точку. То есть вот эти две стороны, просто взятые вот так, и больше ничего, как раз минимизирует длину, суммарную длину дорог в этой системе из трех городов. Но, как только наши три города находятся в ситуации, где нет угла 120 градусов, то есть треугольник может быть и треугольный, но не очень сильно треугольный, либо он прямоугольный или устреугольный, то ответ будет выглядеть так. «да». Ответ это точка внутри, обязательно. И эта точка, и доказывается довольно хитрым образом, что она существует, в которой все три угла обзора из нее на отрезке равны друг другу. То есть равны 120 градусов каждый. Вот, Вот эта вот точка существует внутри любого треугольника с, углом, с углами меньше 120 градусов. Ровно одна, всегда единственная, и является решением как раз этой задачи. То есть, иными словами, если я построю вот такую систему дорог, то она будет короче любой другой системы, связывающей, соответственно, вот у нас вот эти три точки, да, вот между собой. И вот это будет такой естественный центр для них. Хорошо? Допустим, мы это знаем. Допустим, да? Допустим, мы изучили эту теорию. Теперь мы возвращаемся к исходной системе городов и посмотрим на нее пристально. Допустим, мы предполагаем, что эта схема вот, дорог оптимальна. Тогда из этого следует, что для данного треугольника вот эти три точки соединены вот так, и получается, что это тоже должно быть оптимально, потому что я их по-другому если соединю, то я сэкономлю на общей системе дорог, но это вот треугольник все углы меньше 120 градусов и это явно не та точка, которая минимизирует вот эту вот Значит, э, эту, э, сумму, ну и тогда нам просто нужно найти точку, из которой углы по 120, она здесь где-то есть, она вот такая и мы получаем совершенно поразительную ситуацию, что э, то красная система дорог, со вторым треугольником я делаю ровно то же самое, красная система дорог, в которой вот здесь везде углы по 120. Вот эта вот красная система дорог, она короче, чем черная по сумме взятых расстояний. То есть, если я возьму ниточку да и аккуратно все промерил, вот это вот плюс это, плюс это, плюс это, плюс это, окажется меньше, чем это плюс это. Ну, мы можем, между прочим, это и без ниточки проверить. Мы можем попытаться эту задачу решить математически. Так, а поднимите руку тех, кто младше восьмого класса. Тогда не будем сейчас решать. Дело в том, что она требует она требует на самом деле активного извлечения квадратных корней многократного, и пока, наверное, соответственно, не будет понято. Но ответ, тем не менее, я вам скажу. Значит, здесь несколько раз применяется теорема Пифагора, которую вы, наверное, что-то когда-то придет услышать. Да? Теорема Пифагора, но теорема Пифагора я в половине случаев, когда я какую-то популярную лекцию излагаю, я теорем Пифагора рисую. А давайте я ее тоже нарисую в этом случае, потому что это, конечно, безусловно, относится к волшебной и школьной при этом бионергии. Значит, и так, теорема Пифагора, она утверждает что-то про, про треугольник, да? У которого есть прямой угол. Во. И у которого, значит, вот, соответственно, есть. Вот ну, давайте А, ВС их обозначим. А, В это стороны, которые около прямого угла, они называются К А С, соответственно, это длинная сторона напротив прямого угла. Она называется Как это называется? О, <соцентричен> oh, <yeah>. е! <соцентричен> Правильно? Вот, и здесь мы нарисуем два больших квадрата. Два квадрата со стороной А плюс Б. Вот так вот. вот. У нас А примерно я откладываю, да? И вот так вот я отложил Б, Вот. Так. Чтобы не мешались сюда. Рядом еще один такой квадрат. Тоже А и тоже Б, Похоже, да, на Примерно одинаковые. Теперь я их сейчас с ними проделаю. О, там даже все видно, только я загораживаю. Знаешь, здесь. Сейчас я проделаю действие. Я отойду, вот, будет видно. Итак, прежде всего хочу заметить, что площадью квадрата, у которого сторона равна A плюс B, площадью будет произведение A плюс B на A плюс B. Да? Вот. Которая, соответственно, отдельно есть такие формулы сокращенного умножения. Мы сейчас, мы сейчас увидим эту формулу самим. Даже помнить не надо, мы сейчас ее увидим. Но это будет как побочная цель. А прямая наша цель это увидеть теорему Пифагора. И для этого я отложу здесь еще раз А. Чтобы здесь было Б, а здесь А. И тогда здесь останется тоже Б. Потом сюда пошел А. Сюда опять Б. Правильно? Сюда И сюда опять Б. Так. Теперь я... Соединяю, соединяю их синим фломастером. Соединяю раз, соединяю два, соединяю три, соединяю четыре. Какая длина с синей стороны? Да. Я думал уже успели забыть, нет. Знаете такую загадку? Представьте, что вы ведете поезд, в котором едет там 5 вагонов угля, 10 нефти, 13 значит, еще каких-нибудь ССР, дальше пересечьте, пересечьте. А потом говорите, а как зовут машиниста? А вначале было, ну, представьте, что вы ведете поезд. Да? Но это было уже давно, поэтому никто не помнит. Также здесь мы, можете, даже ну, нарисовать. Ну, молодцы, помните, значит, это С, это гипотенуза. Ну, хорошо, а как эта фигура, чем она является? Квадратом. Квадратом. Это, в принципе, требует доказательств, но это очень просто. <coughs> в прямоугольном треугольнике у нас есть прямой угол и два прямых, а маленьких угла, острых. И картинка повторяется каждый раз. Вот эти вот все треугольники, они все экземпляры исходного, они равны друг другу. По трем сторонам, ну или почему угодно еще прямой угол две стороны, в общем, любой признак пусть а, Только я здесь две а вот нарисовал, здесь одна. Вот. Соответственно, каждый раз у меня из развернутого угла вырезаются два угла вот нашего вот этого треугольника исходного в сумме, дающей как раз 90 градусов, потому что сумма углов треугольника любого 180, а если. Увольный уголень, да, то оставшийся был. Поэтому у меня остается. А, а, у тоже 180. Поэтому, когда я убрал из каждого развернутого 90 в сумме, то у меня и остался прямой угол. И вот вам полное доказательство того, что это квадрат. Но ну, и площадь этого квадрата равна С умножить на С, то есть С квадрат. Не правда ли? Итак, что я. А, какой вывод? Я. Могу из этого сделать. Я могу сделать вывод, что если из квадрата со стороной А плюс Б вырезать 4 одинаковых прямоугольных треугольника, вот таких, да, то останется площадь С квадрат, С умножить на С. Зафиксировали, да? это. Да. А теперь... Из того же самого квадрата вырежем ту же самую комбинацию четырех треугольников, но по-другому. А именно, просто вот так вот разделим прямоугольными линиями. И тогда у меня, очевидно, здесь будет вот тут как бы А везде, да? Вот это А, это тоже А, это Б, это В, да? Вот, углы прямые. Треугольник номер один, треугольник номер два, треугольник номер три, треугольник номер 4, Все одинаковые, все исходные, правда? Согласны? Итак, я вырезал из того же самого квадрата те же самые четыре треугольника, но по-другому. Но какая разница, если я вырезал их, значит я избавился от ровно той же площади. Как и здесь. Значит, оставшаяся площадь равна тому же, что здесь. Но оставшаяся площадь это А квадрат, а это В квадрат. Вот и все. Доказательство теоремы Пифагора. То есть у меня получилось из одной картинки, что остается площадь С квадрат, а из другой что остается площадь А квадрат и площадь В квадрат. Итого получается, что должно быть равенство первой картинки во второй площадей, что и дает все ремки с полным Ну вот дальше ее там много раз применяют в этой картинке. Получается формула 1 плюс корень из 3. И мы должны ее как-то сравнить с числом 2 корня из 2. То есть не площадь, а длина вот этих всех красных отрезков, красная длина, будет равна 1 плюс корень из трех. Вот. Это красная, а это черная. Вот. Как будем сравнивать, как сравнить? Э -э давайте это отдельная задачка, решим да ее. Как сравнить вот так два числа? да? Вам даны два числа, а калькулятора у вас нету, Или я вам запретил им пользоваться, чтобы развивать интеллектуальные способности, а не способности заглядывать в которые сегодня у всех жителей Земли очень хорошо развиты способности заглядывать туда, то в экран, и их не нужно дальше развивать. А вот если развивать интеллектуальные способности, то как мы будем сравнивать? Вот у вас вопрос жизни и смерти. Сравните, вас не убьют, а если не сравните, то убьют и все отняли. Что делаем? Квадрат, да, вот здесь. Хорошо, да? Давайте начнем с этого. Вот этот знак будет таким же, как вот здесь. Один плюс корень из трех. В квадрате сравнивается с... А здесь что? 8, да? Здесь 8. Два корня из двух, это корень из нас. Так, а вот как нам 1 плюс корень из 3 возвести в квадрат? Видно как раз из этой картинки, да? Очень хорошо. Потому что <coughs> вот эта вот площадь равна плюс b в квадрате, но она состоит из чего? Из а квадрат, b в квадрат и... Чего еще? Два раза вот такой прямоугольник. То есть два раза площадь А умножить Абре. -э. Вот вам формула, которую вы знаете из школы, да? Формула квадрата суммы. Она здесь прямо геометрически видна. А, Владимир Игоревич Арнольд, великий советский математик, российский, а, он рассказывал, что у него был какой-то приятель писатель, что ли. Его, в общем, он, приятель, формулу никогда не верил, пока не увидел ее физически, вот взял и увидел вот так. А может, речь была о каком-то писателе, который давно жил. В общем, это вот история, да, как вот один из писателей постигал формулу квадратной суммы. Он ее увидел на картинке и сказал, теперь все понятно. Говорит, до этого не было понятно, что я раскрыл скобки и все. Ну, вот раскрыл скобки, это непонятно, потому что мало ли, чему это можно раскрывать скобки. Я по вашим правилам не живу. Мало ли, что у вас можно раскрывать скобки, а у нас вот в писательском деле скобки открывать нельзя. Да? Но... И эта картинка убеждает, как тех, кто знает открытие как те, кто не знает и не верит в них. Вот, тут все сразу видно. Вот так. Значит, соответственно, мы уже знаем, что вот этот квадрат, он будет состоять из одних в квадрате, плюс 3, плюс корень из трех в квадрате, то есть 3, да? И что остается? 2 корня из трех, да? И это мы должны сравнить с восьмерочкой. Что же мы будем тогда делать? Все еще. Все еще не видно, да? Четыре вычислим правильно, тогда мы два корня из трех сравниваем с четверочкой. На два разделим. Корень из трех сравниваем с двойкой и ставим знак меньше, потому что корень из трех это корень из трех, а двойка это корень из четырех. Соответственно, 3 меньше 4. значит корень из трех меньше двух. На самом деле один семь, Поэтому мы можем все эти знаки поднять наверх и прийти к выводу, что действительно красная система дорог несколько меньше, чем черная. Ну и она по факту она оптимальна. Но вот доказательство этого факта оно весьма серьезное. Это, эм, это было формально, строго, по-моему, доказано где-то в 19 веке, в районе наполеоновских войн кем-то из его гвардии. Я забыл фамилию. Это вот целый журнал. Он кучу доказал всего. Вот таких вот задач решал. Целый журнал своего имени выпустил, а там их все опубликовал. Результаты ее простоты. Некий француз. У меня все равно. Вот. Хорошо. С этой задачей справились, да? Так. Давайте теперь решим задачу премьера России Михаила Владимировича Мишустина. Знаете такую задачу? А кто знает задачу Мишустина? Поднимите руку. Ага. Сейчас расскажу. О -о -о. А с моего канала я откуда-то еще? А, еще да. Я на канале разбирал. Это один из самых популярных роликов на канале. Но, видимо, там система устроена так, что, как видите, фамилию там какую-то популярную, сразу же всех туда засылают смотреть. Вот. Это действительно очень красивая геометрическая задача. Она является украшением лекции по волшебной школьной геометрии. Так, так, так, так, так, так, так, бух, ага, угу. обратно надо вернуть, да, как-то ее вернули, так, да, естественно, она, она стояла так, что она была ровно-ровно видна. Тогда все Мишуськина пришел из тех да, там директор был окружен классе, да, и говорит, э, что вы тут какие-то проекты делаете через руда, мы должны фундаментальные науки учиться. Я говорю, круто, молодец. Вот, молодец, еще надо еще как бы делами подкрепить это, чтобы всячески именно фундаментальную науку поддерживать. Э, она, конечно, важнее проектную. Я ничего особенно против проектов не имею. Но в интеллектуальном смысле, конечно, э скорость роста человека, занимающегося какими угодно, даже самыми сложными проектами, она гораздо ниже, чем скорость роста человека, который прямо вот сидит и пытается разобраться в серьезной настоящей математике в доски или домах, в тетради, ручкой. Вот. <-как> ну хорошо, поехали. Что же нам дано? Нам дана окружность. О, ну... Будем условно считать это окружностью, да, за не менее другой окружности. И дам, внимание ее диаметр, он нарисован уже, он нам дан. А также дана точка некоторая, которая на окружности лежит. Задача. Одной линейкой без делений односторонний, бесконечный обе стороны, вот такой, это, этот прибор называется идеальная математическая линейка. А обычная линейка – это такой прямоугольник, на нем еще деления нанесены, да? Вот. А вот такая линейка, которая у математиков, с помощью которой строят что-то, она во-первых, не имеет второго края, То есть, это грубо говоря, это просто полуплоскость. Линейкой называется полуплоскость, у которой четкая бесконечная граница, по которой можно взять, приложить и что-то провести. Так вот нужно одной линейкой провести, опустить перпендикуляр. Перпендикуляр, давайте с точки назовем О, из точки О на диаметр ну, давайте его тоже как-нибудь назовем, например, АВ. Ну, вот такую задачу дал и ушел дальше гулять с полицейю школьники зависти. И когда он вернулся, через некоторое время он никто ничего не решил. А Дело в том, что на самом деле, я даже не знаю, он придумал ее или все-таки кто-то взял, это я так и не понял. Задача... Не самая простая, она такая как бы, она с некой Но давайте попробуем как бы по поотгадывать. Ну понятно, что вот так в фоновом режиме решить ее все-таки очень сложно, это нужно быть крутым геометром. Ну что мы можем сделать? Ну, наверное, мы можем соединить, да? Соединить вот так. А, две источки можем линейки, да? Что нам это даст? Ну, пока непонятно. Ну, давайте заметим, по крайней мере, такую вещь, что если я при этом вот сюда еще соединил, то какой это угол, кто знает? Да, молодцы! Ура! Это прямой угол? Так, теперь, ну, скажем так, каким-то внутренним взором можно увидеть, что мне чего-то не хватает до треугольника большого, а В пусть это С. И я хочу нарисовать этот треугольник, я хочу из С запустить в В линию, да? Вот она. Так. А, и у меня тогда возник на доске треугольник АЦБ. Треугольник АЦБ. Так. И возникла новая точка, да? Как, вот, как решается, на самом деле, если честно, я сам не знаю, как решается задача по диаметре. Так вот, если честно, для меня каждая новая задача по диаметре – это такой маленький вызов. И в последнее время все-таки я обычно сдаюсь, потому что времени нет на долгие раздумья. В общем, задача по геометрии решается непонятно как. Но надо, вот вы что-то рисуете, рисуете, у вас что-то возникает. Вот вы это что-то пытаетесь осмыслить. Ну, например, в данном случае у вас возникла точка D. Какое у этой точки D свойство? Такое же, правда? Опять прямой Тогда чем являются... А, Д и ВО. Высотами, правда? А что делают три высоты? Пересекаются соотношения. Точно. Пересекаются, причем в одной точке. Я пытаюсь э, сделать более правдоподобное. Чтобы это тоже оказалось высотой. Вот. Вот. То есть на самом деле, смотрите, что мы уже сделали. Чего мы добились. Мы пока не смогли опустить перпендикуляр с точки О. Но, однако мы опустили перпендикуляр. Из какой точки? Из точки С. Так, теперь нам надо как-то вот его вот каким-то образом сюда, да? Вот перенести сюда его, этот перпендикуляр. Ну, давайте попробуем все это отсеметрировать, да, вниз. Можем же, да, провести дальше вниз сюда. Вот. Ду -ду -ду -ду -ду. вот тут две, кстати, новые точки возникли. Можно назвать их E и F. Так. E F у меня есть перпендикуляр, да? Но нам нужно из O перпендикуляр. Вот у меня есть такой перпендикуляр из C. У меня диаметр, я могу его продолжить тоже с помощью линейки, очевидно, туда, проведя через A а и B, да? Так. Чего не хватает мне для счастья? Чего не хватает мне для А АЕ? Не знаю. Не знаю. А вот ОЕ. вот Давайте пройдем ОЕ. Она сюда попала, вот в эту точку, которую я могу назвать H. Много-много-много точек. И что же я теперь делаю? Последний ход. Да. Конечно, HF в силу симметрии пересечет точки, я даже назову ее ос-волной, окружность, симметрично, вот, вот это вот симметрично этому. Поэтому, очевидно, раз это перпендикулярно, то это тоже будет ну, будет параллельно. Тут вот в силу симметрии эти отрезки равны, равные а пропорции получаются. И поэтому эти два параллельно, наследственно я провел перпендикулярно. Вот такая вот. Но вот он ожидал, что кто-то из из тех лицея вот это вот решить за 20 там, минут, наверное, где-то, пока он был. Ну, ну не решили. Ну, я не знаю, решил бы я за 20 минут или нет. Ага. А почему можно было взять треугольник АУБ и просто из угла О провести высоту? А, АОБ. А дело в том, что одной линейкой я не умею проводить высоту. Мне меня циркуль нужен. Он лишил их циркуля. В том-то и дело, что тут как бы Эта задача из серии очень сложных задач Это когда у вас убирают один из приборов вот Задача решить циркулем и линейка Это очень такая важная техника Которую убрали из школьной программы э, В процессе упрощения ее Не еду ну, Точнее, Я не хочу о них распространяться Но это был прекрасный совершенно материал Который был интересен и красив Вот, То есть это, конечно, надо возвращать обратно В школьную программу вот. А вот одной линейка, это совсем другая история. Это вообще жизнь полная. Но вот здесь сделано все на линейке. Так, готовы ли вы услышать задачу, которую получил я на выпускном экзамене в школе 057 в 11 классе по геометрии И за которой получил четверку. Тогда поехали. Я ее не решил. Точнее, я ее решил, но не доказал, что решение правильное. Она продолжает вот эту серию, то есть она похожа на задачу Мехюрсона Но она, ну так, кажется, сейчас сложнее, сейчас можете заценить сложнее и все-таки чуть проще. Но там вместе с доказательством получается очень сложно. То есть здесь как бы доказательство следует из построения практически сразу, а вот э, задача, которую я сейчас вам дам, она следующая. Вам теперь дана только окружность. Дана только окружности больше ничего. Вот она нарисована. Центра нет. Но есть точка вне этой окружности. Задача одной линейкой. Построить касательную. Дети, что делать? Взять эту линейку так вот. Повернуть, да? Положить на окружность. Вот вам касательная. Но это запрещено. Дело в том, что линейка формально является прибором, который умеет делать ровно одно действие. А именно взять две точки и провести без них прибор. Вот так вот, вот так вот бесконечно класть, примериваться, примериваться, да, и раз это <с itu> нельзя. Что сделать? Так, правильно. Конечно, первый шаг, ну как бы, первый шаг, конечно, состоит в том, чтобы провести какую-нибудь прямую, которая проходит через окружность. То есть иными словами взять точку на окружности, стрелять из этой точки. Ну, если случайно получилось, что эта точка как раз та, которая надо, значит прекрасно, но скорее всего будет не так. И тогда, в лучшем случае, у нас будут какие-то две точки. Так, ну вот я так сделал сразу. Дальше я посидел немножко еще, понял, что у меня мало информации. Что надо сделать еще? Правильно, еще один раз стрельнуть. Так, под другим углом, бабах, стрельнули, да? Так. Так, правильно, стрелим еще раз, мне все еще мало. Но потом учитель объяснил, что вот этой картинки было уже достаточно, но значит, я до этого не догадался, я стрелил еще разок. Ну давайте стрельнем вниз теперь, вот сюда. Так, вот дело в том, что теперь у меня уже довольно много точек, да, и явно стрелять уже достаточно. Ну, наверное, да? Значит, у меня есть А и есть Б. Есть а штрих, например, и б штрих, ну и, например, есть А с волной и Б с волной. Почему так. Б с волной и 3 соединить? Нет. И б нет. Можно и так на самом деле, да, можно, можно вот так. Это как раз было решение без третьего луча. Но я сейчас покажу свое. Значит, а, я соединил их на наискось. Вот так. Собственно, я сделал это еще после двух линий. Я их соединил наискость и завис, думаю, блин, а что дальше. А, ну и как бы когда понял, что что-то я дальше не могу придумать, а, а надо было еще подумать, можно было еще подумать и придумать. Ну я провел учебник, но тут, конечно, тоже напрашивается соединить, да? Тут тоже напрашивается соединить. Так вот. Утверждение состоит в том, то вот эти две точки лежат на той самой нужной мне прямой, которая будет здесь и здесь касательной, да. А более того, если бы с волной соединять, то вот эти два тоже лягут на ту прямую, там вот где-то наверху, за пределами доски, за далекими пределами доски, они соединятся тоже на вот этой прямой. то есть в принципе, я мог не рисовать еще одной третьей прямой. Мне было достаточно вот этого вот синего креста и красных двух, которые продолжаются наверх, это была бы та же самая прямая. Ну и возникает вопрос, как это доказать? Доказать я не смог, получил четверку, вот. доказать я это не смог. Я это нарисовал, но доказать не смог. Сейчас я буду воспроизводить доказательства. Я сразу предупреждаю, что это доказательство требует очень серьезного геометрического воображения, причем в пространстве. Мы сейчас для доказательства этого факта мы выйдем в пространство. Это, как, есть целая серия задач на плоскости которые красиво решаются выходом в пространство. Еще одну задачу я вам покажу после того, как мы это разберем, как раз успею еще одну такую задачу показать, которая тоже решается выходом в пространство, очень изящно и красиво. Но давайте здесь, значит, что я сейчас хочу сделать. Я хочу нарисовать вот это все на раскрытой книге, на одной странице раскрытой книги, а, а другую страницу, вот здесь, если бы была вторая доска, да, я бы ее а, вот сюда, вот так вот. Ну, вы должны просто представить себе это, да, вы должны себе представить, что у вас есть вторая доска а, и есть, соответственно, вот представьте, как, кто что был на Новом Арбате, там такие дома-книжечки в Москве, новая работа, такие дома-книжечки. А, -а, а, ну кто смотрел фильм «Иван Васильевич меняет профессию», те видели дома-книжечки. Причем, значит, такой еще незапламленный, значит, всякой рекламой Москвой в советское время. Вот. Вот эти вот книжки. Вот представьте себе, что это и есть такая книжка, что вот она вот здесь, вторая доска идет сюда, на меня, да? А теперь смотрите, что я делаю. Я хочу найти точку, такую точку, примерно это вот так вот. Выглядит, я, я нарисую, но вы понимаете, это пространство все, вот это пространство. Вот у меня здесь моя непонятная картинка стоит, да? Вот она, моя непонятная картинка. А я ищу точку в пространстве, такую, что если я стрельну вот в эту точку из нее, вот стрельну, да? то у меня будет прямая, параллельная второй странице. Вот. Можете представить, да, что я взял, вот у меня эта раскрытая страница, вот, вот так вот точку взял, чтобы она была параллельна вот этой странице большой. Вот. Теперь вопрос. Что я увижу, когда из вот этой точки, висящей в пространстве, начну проводить прямые во все поголовно точки нарисованной картины. Я вот на этой стороне, вот на этой стороне, увижу, на самом деле, если вот тут небольшая тонкость, что если я правильно выберу эту пространственную точку, здесь тоже будет окружность. То есть вот эту окружность можно аккуратно подобрать точку так, что здесь она тоже будет окружностью. Тогда вопрос, что дальше я увижу? А, вот эти вот прямые они будут здесь тоже как-то нарисованы, когда я начну их проецировать, и они, конечно, будут проходить через точки окружности. Ну, то есть, как бы вот эта картинка, да, она переносится на вот эту плоскость, она оказывается нарисованной на этой плоскости. И все вот эти прямые, все будут видны. Они будут на ней видны. Но у них будет такое свойство, они не смогут нигде пересечься. Почему? Да, вот этот отрезок, да, он нигде не пересекает этой плоскости. То есть точка пересечения всех вот этих пущенных, запущенных прямых, она оказывается вне вообще этой плоскости, а это означает, что прямые, которые здесь были, в этой точке пересекались, они теперь не будут пересекаться на той, э, на той странице, которая будет у меня на второй странице. Вот тогда они превратятся в пучок параллельных прямых, правильно? Но вот эти все конструкции, они сохранятся как были, и задача превратится в совершенно очевидное утверждение, что если пустить параллельный поток, если пустить параллельный поток через окружность и нарисовать вот такие же картинки, то с двух сторон получится точки касания пучка, ну, прямой из того же самого пучка параллельных же прямых. То есть просто из-за симметрии будет совершенно ясно, что эти. Точки будут точками касания а, прямых из того же набора параллелей. Но здесь эти параллели, это как раз те, которые здесь были в одной точке, пересекались. То есть они превращаются в вот эту картину, и из-за этого все как бы становится сразу очевидным. Это называется проективное преобразование. В 11 классе мы изучали проективное преобразование. Эм, ну, я изучал их плохо. Эм, Как-то там получилось, что я эти занятия то ли пропустил, то ли что. Вот. И в результате я не смог воспроизвести это доказательство. Да? Доказательство очень оригинальное. Ну, вот представьте, да, в 11 классе вам попадает такая задача, и вам нужно придумать, у, вас, у вас, так, книга раскрывается, да, что-то куда-то проецируется. Но если до этого у меня заниматься, то будет, конечно, можно. Вот, вот такая, такая неожиданная задача, да, неожиданная, с выходом, с доказательством, которое производится выходом, ну, пространства, пространство, пространство измерения. Давайте еще одну такую задачу, еще одну задачу, которая тоже требует... Требует, чтобы вывести и достать у него закады, да? Так. О, а это что произошло? Ух ты. Карусель. А! Вот так, да, перевернуть? о Ну, два раза фокус не пройдет. Ну, может, два раза уже и не нужно будет, да? Так, и чего нужно? Затянуть, да? Затянуть покрепче? Ну, вот, я думаю, что не важно. Нормально, да, стоит? Так. Задача. На плоскости нарисованы три окружности разного размера. <coughs> Не внутри друг друга, вот так, вот отдельно в трех таких разных местах. И мы начинаем э, проводить общие касательные я. Вот такую вот касательную проводим, да? Я пошла. Вот это вот сюда пошло, да? Так. Так. Опа. Отметили одну точку касания. У меня немножко, конечно, кривовато да, вышло. Ну ладно, посмотрим сейчас, что дальше произойдет. Берем эти две окружности и тоже проводим. Так. Две касательные, общие для них. Опа, вышло еще да? И оставшиеся тоже берем, тоже проводим. Две общие касательные. Что? Да, молодец. Именно это и надо доказать, что они лежат на одной прямой. Но э, если мы там... Будете, не знаю, вводить, например, систему координатов, запишите уравнение окружности, уравнение касательно, там полюс корни вот такого вот размера, из этих внутри корней будут тоже какие-нибудь корни еще большего размера. В общем, это будет, <coughs> явно это не получится сделать. Вот, и вот я вам сейчас расскажу. Ну, конечно, да, хорошо бы над ней некоторое время самим подумать, но а, так как сейчас мы, наверное, не успеем самостоятельно поразмышлять, что я вам открою ключ к этой задаче. Итак, что мы делаем? Мы берем три Меча. Не меч. а мяч. Мяча! Три. Разного размера. Так то вот это вот будет диаметр первого мяча, это диаметр второго мяча, а это диаметр третьего мяча. То есть они очень разные, да? И вот я кладу теперь их так, чтобы они пересекли. Я вешаю их пространство, вешаю, да? Мяч. Вот я повесил вот сюда, у меня получилась такая как бы шапочка, да? Пол земли, пол земли с этой стороны, да? Северная вот это полушарие, а то южное полушарие, да? И у этого мяча тоже вот здесь северное полушарие, а с той стороны у меня южное полушарие, да? Здесь тоже маленькая такая планетка, и может это Земля, это Марс, а это может Меркурий, да? Или Земля, Меркурий, Звезды. Вот. вот. И теперь вы должны представлять себе, как вот отсюда вырастают вот эти три половинки, да? После этого взять ту самую страницу, которую я только что использовал, и аккуратно, вот так подойдя, положить на эти три планеты сверху. Давайте посмотрим, что произойдет. Вот эти три точки, вот раз, два, три, на них вот, легли, да, лег, легла плоскость, одна и та же плоскость. А, если я теперь Продолжаю, да, продолжаю линию этой плоскости, этой плоскости, да, получается, лежит касательная к этой, вот к этой земле, да, нашей. Куда она уйдет? А вот сюда. Потому что они все на конусе лежат, да, как устроены. что касательных, я все пытаюсь увидеть, что-нибудь круглое. Но представьте просто себе, что у вас мяч и точка, и вы касательные пускаете на мяч, да. Это же получится конус, да, вот такая вот фигура вращения, да, у вас такая вот а, коническая форма. Вот тут будет висеть ваш мяч, и вот будет ровно такой конус касательно. И будет у них всех, естественно, один и тот же центр вот здесь. Соответственно, вот эта линия пойдет вот так вот. Она коснется, но заметьте, что в силу симметрии она коснется и вот этого шарика. Вот. Она коснулась этого и этого, и пришла в эту точку. С другой стороны, линия, которая Вот этих двух шаров касается Она вот в эту точку, да, придет? А вот эта линия, куда придет? Ну, понятно Она придет в эту точку Иными словами Все три Прямые Вот этого Пространственного касания Будут лежать В одной и той же плоскости Которая положена сверху На эти три шара Шарок. А значит, все три точки, вот эти, лежат в той же самой плоскости, но они одновременно лежат и в этой плоскости тоже. То есть она есть три точки, которые лежат в некоторых двух пересекающихся плоскостях. По какой фигуре пересекаются две плоскости? По прямой. Никаких других вариантов не бывает Они могут быть параллельны, тогда они вообще не пересекаются Но в данном случае явно, что это не тот вариант Потому что мы уже нашли точку пересечения целых три Ну и следовательно, вот эта прямая, она и есть То есть, это самое, да? То есть вот эти все три точки попадают на точку пересечения На прямую пересечения вот этой вот плоскости висящей пространства И вот этой вот плоскости, на которой вся эта картина исходно нарисована вот. То есть еще раз Три шарика. Подвешиваем, чтобы это были диаметры. Берем сверху, поклонем плоскость. Она очевидным образом будет наклонена из-за разного размера. И из-за разного размера получится, что, соответственно, будучи наклоненной, она пересекает по прямой вот эту плоскость. Ну и дальше просто очевидно, что все точки лежат в этой прямой пересечении. Лежат на множестве пересечения двух плоскостей. Но множество двух. пересечение двух плоскостей является прямой. Поэтому все и доказано. Вот. Здесь вообще. Здесь в предыдущем примере не требовалось как бы, сказать, построения, требовалось только а, ну, тут, тут требуется только принципы пространственной геометрии, да, стереометрии. Вот, и общий опыт, что гиаплоскости просто всегда по придуманию.